Наступила у нас зима, морозная уже И решили мы сегодня отдохнуть вот в этом отеле Здесь мы будем купаться в бассейне, париться в сауне, в хамаме А потом еще поиграем в боулинг Мы здесь были уже, ссылку на тот ролик я оставлю в описании под видео в прошлый раз мы здесь были без заселения Сегодня мы здесь переночуем Покажу вам, что за номер. Скажу, сколько стоит. Ну что, пошли? Забронировали мы два номера. Стоимость за сутки 3-500. Шкаф для верхней одежды. Душевая кабина, раковина, толчок, мыльные принадлежности. Ага, полотенце, сушитель не греет. Номера совершенно идентичны, одинаковые, что тот, что этот. Так что смысла показывать два номера я не вижу. Но двуспальная кровать, тумбочка, телек, все. Самые простейшие бюджетные номера. Как вы знаете, мы всегда отдыхаем бюджетно батареи. Ну, батареи не очень теплые Есть холодильник. Небольшой, но есть. Мы уже туда. Положили продукты. Ну вот, в общем-то, все. Дальше покажу вам аквацентр, если кто забыл. Сейчас переоденемся и пойдем купаться. Идем в аквацентр. По направлению вон туда. Уже водичкой пахнет. Дали нам браслетики? Через турникет проходим по браслету. Подожди. Елёшка, откройте нам, турникет что-то гонит, турникет маленько загнал, постояли, держите, давайте, раздевалка мужская. Как и в прошлый раз, мы ну, разуваемся вот здесь, Рита, оставляйте сланцы вот здесь вот У -у -у. В прошлый раз мы были вечером, и тут было немного, знаете, так, поярче, покрасочнее Подсветка была такая интересная Так, ну зайду сразу в сауну Посмотрим Изменилось ли чего? У! Нет, ничего не изменилось Сауна та же самая Бассейн вот какой глубиной здесь Там маленько поглубже Сегодня праздничный день И народу чересчур много Будем надеяться, что ближе к вечеру Рассосется народ Не люблю, когда народу много Ой, ой что такая вода холодная а? Ёлки-палки Тут раз, по-моему, теплее было В хамаме особенно неправильно снимаешь, потому что там Большая влажность Но хамам вообще достойный, прям такой жаркий Фу. Сейчас только с хамама вылез И сразу в эту бурлилку Расслабиться, знаете, после работы. Нет. Маленькая джакусси, совершенно маленькая Но ну смотрите, сколько нас здесь поместилось да? На Соня, аккуратно В хамаме народу битком А в сауне никого, потому что она беспонтовая В тот раз мы были, такая же фигня Сауна здесь не топится и сейчас. Воды бы на каменку плеснуть, да нельзя. На датчик тоже. Короче, так мертвым при фарке это сауна. Народу сегодня очень много. Не люблю я так отдыхать. Не приезжайте в праздники, в выходные сюда, тут не протолкнешься. Надо ехать в будний день, в понедельник с утра, когда никого нету. Короче, про ценник не сказал. Вот про этот бассейн, вот эти сауны, хамамы. 350 рублей с человека за час далее поминутно то есть 350 рублей на 60 минут поделили и каждая минутка отчелкивает денежку имениннику в день рождения один час бесплатно ну вот пожалуй все акции скидки в этот раз вода в бассейне прохладная Нужно нагреться в сауне или в хамаме, и потом только там купаться. Что-то не очень сегодня бассейник. Печка хоть и щелкает, нагревается. А жара нет. Ну ничего, пойдет. Ой, все лучше, чем дома сидеть. Короче, покупались мы сегодня, неважно, в этом бассейне. Вода в бассейне прохладная, в помещении прохладно, сауна, короче, никакая. Единственное, вот хамам. Но в хамаме надо долго сидеть, чтобы разогреться. Не знаю, что-то сегодня прям совсем не очень не понравилось. Хуже было только в поселке Трудоармейском. Вот мы тоже ездили туда. Там вода в бассейне вообще про... Это холоднючая прям была. Короче, сейчас маленько полежим, отдохнем И пойдем играть в боулинг Здесь есть еще вот такой Небольшой детский комплекс 100 рублей за фото отдаешь И тут можно безлимитно лазить. Пойдем, пойдем катиться с горки Там мячики, катись Скорее Иди рядом Иди скорее иди. Давай садись Ой Поехали а! Так больно А теперь будем играть в боулинг вот на этой дорожке. Или он на той. Сейчас, кстати, посмотрим, как у них тут. Не, что-то отличие. Куда, куда вы реши? Заступ. Вот эту вот крайнюю. На крайней дорожке немного воска еще осталось. Вот Шар подбирай, который это, тебе по, по пальцам. Я заступаю, по-моему. Соня, ты заступила? Не считается у тебя. Ну что? Я Соня, смотри, пожалуйста, не строй меня. Что-то у нас какая-то кривая дорожка. Да, да. Руки у вас такие, у меня Аккуратно, не трогай. Вера, смотри. О, -о, -о молодец. Билл. Ты что, Я вас сейчас научу. Молодец, молодец. Центр, центр. стадию осталось у нас 18 минут последнюю партию играем уже наигрались классно обожаю боулинг офигенно от игры в боулинг это просто супер надо почаще ходить надо выключить будет совсем мы сейчас будем взрывать фейерверк 49 залпов девчонки дороги уйдите машина поедет 하면서. сегодняшнего отдыха в парк отеля Аврора! С днем С днем рождения! Взяли завтрак в номер. Вот омлет, сосиска, каша. Какая каша? Ай. Овсяная каша и булки со сметаной. Вот сырники. Ну вот. Завтрак включен в этом отеле. Замерзли мы в этом номере. Реально номер прохладный, потому что смотрите, видите, дыры такие и все заткнуто. Поролоном. от окна реально холодом несет. В этом месте. Щели такие тоже, такая холодище Батареи вроде бы вот теплые, да? И то, опять же, как же, теплые. Держу руку, да? Короче, в отеле холодно, экономит на отоплении. Вчера вечером мы сказали, что нам холодно, и нам подогнали вот такой обогреватель. Ну и администратор говорит сюда поставим мы говорим, да, ставьте они говорят, да, мы его постоянно сюда ставим эти люди здесь заселяются жалуются, что голодно им и обогреватель ну и еще по одной причине я думаю, что не уделяет достаточно внимания этому номеру потому что за 3.500 это бюджетный вариант смысл его тут обслуживать короче, кто поедет, смотрите мы сняли 202 и 203 -й номер в 202 тепло, в 203 прохладно ну не заселяйтесь в него И вообще по отелю ходим вот в кофтах Потому что холодно Короче, за отдых парк отеля Аврора За боулинг твердая пятерка За 203 номер пол звезды, Потому что там было реально прохладно Дырявые окна Плюс нам еще принесли этот старый Совдеповский обогреватель Который слабенько помогал Ну в целом да, вот эти два номера, ну, на троечку Вот, в общем-то, и все За бассейн тоже на троечку В помещении бассейна прохладно Вода в бассейне прохладная Сауна, ну, не сказать, что жаркая Хамам классный, да, вот что-что вот А хамам прям горячий Ну, сами видели, что было Не знаю даже На этом и все, конец